привет дорогой друг товарищ и единомышленник можно так сказать сегодня продолжим читать книгу тристана донована играй история видеоигр ну а если ты это смотришь значит тебе это интересно а если тебе интересно то попросил бы тебя помочь в развитии канала помощь может быть разной от простого лайка и перепоста и размещение, к примеру, ссылки на это видео в своих соцгруппах, может быть, или еще где-нибудь, до банально финансовой помощи. Финансовая же помощь, финансовые средства будут идти на рекламу канала. Чем нас будет больше, тем больше будет разнообразного контента. Вот. Ну, спасибо за то, что прослушал. Ну, а сегодня продолжаем с... Головы 3. Хорошая вещь для домашнего отдыха, которая рассказывает о революции Atari от аркадного Понг до домашнего Понг. Ну а сейчас ты видишь картинку. Веселье Incorporate. Нолан Бушнелл наблюдает за тем, как игровые автоматы Grand Truck 10 сходят со сборочной линии Atari в июле 1974 года итак приступим хорошая вещь для домашнего отдыха голова 3 популярность pong ударной волной распрошлась по всему развлекательному бизнесу меньше чем за шесть месяцев Atari из никому неизвестного стартапа вырвалась в лидеры революции в аркадном бизнесе для тех кто увлекался играми Возникшие на рынке видеоустройства явились воплощением технологических мечтаний времен холодной войны, давая игрокам то удовольствие, которое они не могли получить от пинбольных столов и электромеханических игр. Телевизор теперь можно было не только осмотреть. Теперь любой зритель мог взять его под свой контроль. Как выразилась, флоридская газета Около Star Banner. Что может быть лучшим доказательством того, что американцы живут в космическую эру, чем растущее применение электроники в играх, в которые они играют? Успех Pong перестроил индустрию развлечений. Владельцы игровых залов повернулись спиной к постоянно ломавшимся и ненадежным электромеханическим играм, которые когда-то стояли в их залах и увлеклись видеоиграми. Видеоигры приложили более широкий спектр развлечений. И поскольку у видеоигр было меньше двигающихся механизмов, они были более надежными, рассказывал впоследствии Боб Лоутон, основавший фанспот Аркад в Вирсбич Бич Нью гэмпшир в 1952 году. Спросите всякого, кто имел в свое время дело с электромеханическими играми. И они вам скажут то же самое. С видеоиграми ты мог делать гораздо больше вещей, чем с пластмассовой машиной, электромоторами и переключателями. На протяжении года, после дебюта Pong, в таверне Энди а более 15 компаний вошли в видеоигровой бизнес, в котором когда-то была одна лишь Atari. Нельзя сказать, что эти компании слишком далеко отошли от формулы бита-мяч, использованной в Pong. Вместо того, чтобы генерировать новые идеи, они принялись создавать плохо замаскированные копии и разнообразные вариации игры Atari. Среди них была игра компании Chicago Coin, Kiwi Pin Game, смесь из понг и пинбола, в которой игрок, вооружившись битой, лупил по виртуальному мячу с целью набрать как можно больше очков. Появилась и игра Clean Sweep компании Ramtec целью которой было очистить все точки на экране, ударяя по ним мечом. В условиях растущей конкуренции Atari понимала, что ей нужно расширять спектр своих игр, а не заниматься переделками Pong. Ну, тут сноска такая. Atari действительно выпустила несколько собственных вариантов Pong, среди которых, которых была версия на четырех человек. Э -э, Quad кувардра и волейбольный вариант Рэбоунт, где игроки должны были перекидывать мяч через сетку. Мы знали, что изобрели тех новую технологию и все остальные на самом деле попросту копировали нашу технологию, рассказывал босс Atari Нолан Бушелл. Сноска небольшая. Бушелл <клышлен> получил полный контроль над Atari. Вскоре после того, как Понг стал успешным, а другой основатель компании, Тед Дабни, ушел в 1973 году, поскольку ему не нравилось работать в крупном бизнесе. Дабни продал свою долю Atari Bushnell за 250 тысяч долларов. Так вот, Нолан э Бушнел -э -э, продолжает. «Я же чувствовал, что мы могли обойти их всех, ну всех тех, которые делали копии». Чтобы добиться прорывных новаций, Бушнелл стремился выстроить бизнес Atari на эгалитарных ценностях и рабочей культуре, базировавшейся на веселье и творчестве. Свои взгляды он разъяснил в манифесте компании, который занял две страницы и в котором всячески обыгрывались идеи движения хиппи конца 60-х. Манифест провозглашал, манифест провозглашал, что неэтичная корпорация не имела никакого права на существование в любых социальных рамках и обещал, что Atari будет придерживаться социальной атмосферы, в которой все мы можем быть друзьями, находясь в стороне от организационной иерархии. Манифест также утверждал, что Atari не потерпит дискриминации любого типа включая короткую стрижку против длинных волос или длинных волос против короткой стрижки. Все это происходило сразу после эры Водолея и революции хиппи. И все мы хотели создать замечательную идеалистическую метеорократию, объяснял Бушнелл. На практике эти ценности превратились в нехватку финансированного рабочего времени, отсутствие какого-либо дресс-кода, и вечеринки с бесплатным пивом, которые компания устраивала, когда достигала какой-то очередной цели. «Мы были очень молоды», – рассказывал впоследствии Бушнелл. «Всем менеджерам было около 30 лет, а большинству рядовых работников едва исполнилось 20. С такой демографической составляющей было естественно, что корпоративная культура основывается на веселье». Правда, потом мы обнаружили, что наши сотрудники могли устраивать вечеринки ни с чего, просто так. Мы прославились тем, что мы были вечно тусующейся компанией. У нас в офисе всегда стояли ящики с пивом, поскольку мы постоянно достигали поставленных задач и, естественно, закатывали вечеринку. Стив Бристол, который присоединился к Катаре в должности инженера в июне 1973 года, Ощущал, что внутренний климат в компании был максимально не схож с атмосферой в крупных технологических фирмах того времени. В Ватаре никого не интересовало, есть ли у тебя татуировка или же гоняешь ли ты на мотоцикле, рассказывает он. На то время в IBM ты должен был носить темные брюки, темный галстук и белую рубашку со значком, прицепленным к груди. В Атаре же людей ценили больше потому, что они делают, а не потому, как они выглядят. К тому же компания закрывала глаза на увлечение своих служащих наркотиками. На фабрике абсолютно точно никто не употреблял наркотики, но мы устраивали вечеринки и наряду с пивом некоторые люди курили марихуану. И на это мы просто закрывали глаза. Это было довольно странно, рассказывал Бушнал. Бристоу увидел в этом отражении времени. Это же была Калифорния 70-х. Это не являлось какой-то особой общей политикой компании. Но на вечеринках, которые компания закатывала, можно было учуять характерные запахи или услышать, как шмыгают носы. Скорее, это был дух времени, а не правило, которое устанавливала Atari. Несмотря на расслабленный стиль управления, сотрудники Atari работали по много часов. Попросту потому, что они наслаждались своей работой. Многие люди работали по ночам, и это было нормально. Иногда мы работали круглые сутки, просто потому, что мы кайфовали от этого, чем занимаемся. Рассказывал Дэйв Шепард, который пришел на работу в Atari в 1976 году в качестве игрового дизайнера. Но Энглин, перешедший из IBM в Atari на должность управляющего в 1976 году, помнит, какое впечатление на него произвела обязательность сотрудников Atari. Это были превосходные трудолюбивые парни, которые могли работать по много часов. Это смешение работы с жизнью наряду с нонкомформистским управлением Бушного помогала компании быстро быть постоянно на шаг впереди крупных производителей, стремившихся теперь завоевать видеоигровой бизнес. Пока остальные компании на разные лады копировали Pong, Atari стала выпускать новые типы видеоигр. В игре Space Race любители аркадов должны были продираться сквозь метеоритные штормы против часовой стрелки. Создатель Pong Корм придумал игру Котча, в которой нужно было гоняться по лабиринтам, используя для этого джойстики, вмонтированные в розовые резиновые купола, сделанные таким образом, что издалека они напоминали женские груди. В игре Куар Квар, Atari предлагала игрокам реалистичное световое ружье, с которым они должны были охотиться на уток. Все три игры продавались тысячами штук. Лишь Natting Associates, бывший работодатель Бушнелла, попыталась пройти дальше простой переделки Pong. Она сделала игру Missile Radar, в которой игроки должны были сбивать пролетающие ракеты. Впоследствии Atari переработала эту идею и создала Missile Command. В марте 1974 года эксперименты Atari с видеоиграми привели к выходу Grand Track 10, первой в мире гоночной видеоигры. В Grand Track 10 игроки видели гоночный трек с высоты птичьего полета и управляли виртуальной гоночной машиной при помощи руля, рычага переключателя передач и встроенных педалей скорости и тормоза. Эта игра стала самой успешной игрой Atari со времен выхода Pong. Но из-за ошибок в финансовых расчетах, компания недооценила машину и теряла деньги на каждом проданном аппарате. Эти потери поставили Atari на край пропасти. Крушению способствовало и решение Atari выйти на мировой уровень и открыть в 1973 году в Токио Atari Japan. Открытие Atari Japan было полнейшей катастрофой, рассказывал Bushnell. Мы были молоды и считали, что все возможно. Мы, вероятно, нарушили все возможные законы международной торговли с Японией. Мы фактически самостоятельно финансировали все предприятие. Купили целый завод, не заботясь о разрешениях и прочих вещах, которые так сложно получить в Японии. Как и большинство иностранных компаний, пытавшихся выйти на японский рынок, Атари столкнулась со сложным законодательством и бизнес-культурой, которая открыто выступала против иностранных компаний. В начале 60-х годов Икеда Хаята, премьер-министр Японии, сыгравший важную роль в послевоенном экономическом успехе страны, привел в действие законы, которые ограничивали активность зарубежных компаний, защищая японский бизнес. Кроме того, японские аркадные дистрибьюторы – отказывались работать с нахальной американской компанией. Дистрибьюция для нас фактически была закрыта, рассказывал Бушнелл. Мы не нравились Sega, мы не нравились Таито. Они делали все, чтобы вставить нам палки в колеса. Они были защищены, они были японцами. Мы были американцами и глупцами. В частности, компания Таито вовсю работала на то, чтобы стать японским ответом Atari. После успеха в 1973 году их игр Elepong и Соссер, бывших клонами Plopong, компания принялась придумывать новые концепции видеоигр. В 1974 году Tomohiro Нисикада, разработчик Соссер, создал первую оригинальную игру компании, гоночную игру Speed Race. Как и в Grand Track 10, игроки наблюдали за действием сверху, но вместо того, чтобы втискивать весь гоночный трек в экран, Speed Race создавала иллюзию нескончаемой трассы, на которой автомобили соперников исчезали с экрана, как только игрок нажимая педаль ускорялся. Машина игрока на протяжении всей гонки находилась в нижней части прямо линейного трека и могла мчаться только слева направо оставляя за спиной болиды соперников, которые она обгоняла. До этого момента в Японии не было ни одной игры, которая бы столь радикально отличалась от Понг, рассказывал Нисик который начал свою карьеру в Тайра с созданием электромеханических игр. Спидрейс получила большую популярность и в Японии, и в США, где ее выпустила компания Белли под названием Wills тем самым дав понять, что Япония неотвратимо превращается в главную силу на рынке видеоигр. До того момента мы просто импортировали игры из США, а с этой игрой мы принялись экспортировать игры в США, объяснил Нисикада. Тем временем Atari Japan съела порядка 500 тысяч долларов, прежде чем бушнул в 1974 году признал свое поражение. Чтобы не попасть за решетку, мы должны были продать компанию, рассказывал Бушнал. Atari Japan была продана компании Nakamura Manufacturing, японскому производителю и дистрибьютору игровых автоматов, основанному в 1955 году Масайей накамурой и затем в 1977 году переименованному в Namco. Эта покупка превратила Nakamura Manufacturing в эксклюзивного дистрибьютора игр Atari в Японии на ближайшие 10 лет. Катастрофа Atari Japan, недооцененность Grand Track 10 и сокращавшиеся продажи Pong поставили Atari на грань закрытия. И в тот момент, когда все указывало на то, что Atari уже обречена, на помощь пришел один из хитрых бизнес-ходов Бушнела. В конце 1972 года, когда Pong являлся неоспоримым хитом, Atari обнаружила, что дистрибьюторская система игровых автоматов в США устроена таким образом, что ограничивала возможность получения прибыли с одной игры. Бизнес игровых автоматов базировался на дистрибьюторах, которые покупали автоматы и затем продавали их или же устанавливали сами в различных барах. Залах игровых автоматов и прочих местах, которые они сами и обслуживали. Чтобы включить эти заведения в свои сети, дистрибьюторы делали эксклюзивные предложения от производителей для тех географических районов, которые они обслуживали. Это делалось для того, чтобы лишить дистрибьюторов-конкурентов доступа к определенным автоматам. Неважно, видеоигры Atari это Столбы с пинболом «Белли» или же музыкальные автоматы «Рок Олла». Таким образом, в городе с двумя дистрибьюторами производитель игровых автоматов мог лишь надеяться на то, что его машины окажутся в точках, которые обслуживает Адана из дистрибьюторских сетей. Бушнева. эта система удручала не только потому, что из-за нее Atari продавала меньше своих игр, но и потому, что таким образом поощрялось возникновение потенциально серьезного конкурента. И он нашел интересное решение. Сформировать липового конкурента, который мог бы переупаковывать игры Atari и продавать их тем дистрибьюторам, с которыми из-за соглашений с другими фирмами не могла работать Atari. Это была и оборонительная, и наступательная стратегия, рассказывал Бушнел. Я всегда, насколько мог, старался помешать любому, кто начинал копировать нас. Такой была моя этическая система. Я обнаружил, что разбросанные по разным городам дистрибьюторы, с которыми у нас не было деловых контактов, отчаянно пытались найти тех, кто мог сделать и нечто похожее на нашу продукцию. Это было им нужно для того, чтобы выдерживать конкуренцию с тем парнем, у которого была наша продукция. Я говорил, что этот огромный спрос приводит к возникновению конкурента, что на самом деле не очень хорошо. Так что позвольте мне создать конкурента, чтобы удовлетворить существующий спрос. Вот именно для этого и была придумана компания Key Games. Я хотел отрезать дистрибьюторов от своих потенциальных конкурентов. Key Games была названа в честь Джо Кинона, друга Бушнела, который согласился возглавить вымышленного конкурента. Бушнелл также назначил Бристоу вице-президентом по разработке. Чтобы убедить всю индустрию в том, что Key Games это настоящий конкурент, Atari, Бушнелл придумал историю о том, как Бристоу и другие разработчики Atari Сбежали с корабля для того, чтобы обосновать новую компанию. Мы пустили слух, что несколько наших лучших людей покинули компанию и создали фирму конкурента. Для многих людей это выглядело очень логично, рассказывал Бушнелл. Затем мы пустили еще один слух, что собираемся подать на них в суд за кражу наших коммерческих тайн. Это тоже выглядело для всех вполне логично. Несколько месяцев спустя мы сказали, что уладили все судебные дела и в качестве отступных получили часть Key Games. Чтобы все выглядело правдиво, Key Games обзавелась собственным офисом, офисами, продавцами и небольшой командой игровых разработчиков. Но основным видом деятельности компании был повторный выпуск игр Atari под другими именами, например Spike, Версия Key Games игры Rebound. Поскольку на, момент существовало, на тот момент существовало большое количество компаний, занимавшихся копированием игр Atari, мало кто задавался вопросом о большой схожести между играми. Все печатные платы Key Games производились на заводах Atari. У нас же были собственные корпусы, и мы занимались разработкой собственных игр. Но это было частью единого целого, рассказывал Бристоу. Уловка сработала, и вскоре Kigames принялась заключать сделки с теми дистрибьюторами, до которых не могла дотянуться Atari. Дистрибьюторы все проглотили. И Atari, используя дырки в системе дистрибьюции, могла теперь продавать свою продукцию всем и каждому, рассказывал Бристоу. Лишь один человек Джор Робинс из Empire Distributing, по словам Бушнила, заметил странно. «Помню, как он подошел ко мне на выставке и говорит, «Полагаете, вы настолько умны, что никто не поймет, что вы сделали?» Он сказал это так, чтобы мы поняли, что он проявляет уважение к тому, что мы смогли это провернуть». Успешно обойдя ограничения системы дистрибьюции, Key Games выпустила крупный хит, в котором так нуждалась Atari, для поправки своего финансового благополучия. Этим хитом стала игра для двух игроков. Танкс, в которой игроки гоняли на танках по напичканному минами лабиринту, пытаясь друг друга подбить. Идея выросла из желания обновить первую видеоигру Бушнела и дабни Computer Space. Computer Space была действительно хорошей игрой, но многим людям в нее было сложно играть. Сама идея свободно парящего космического корабля, где тебе нужно было реагировать на скорость вращениями и встречным толчком. «Был не очень простой», — рассказывает Бристов. «Когда я был довольно юн, мой дядя взял меня с собой на работу. Ему надо было очистить свой сад с помощью трактора Caterpillar, которым он управлял, словно это был танк. А потом я подумал, что это может лечь в основу «Компьютер Спейс». Бристоу попросил Лайла Рейнса, одного из инженеров Key Games, превратить эту идею в успешную игру. Рейнс расширил первоначальную идею Бристоу, добавив лабиринт, напичканный смертоносными минами. Вышедший в ноябре 1974 года, Танкс Танк Танк стала самой популярной со времен Pong видеоигрой продавшийся в общей сложности в количестве 15 тысяч единиц. Когда у Kigames появились серьезные деньги, Бушнелл воспользовался этим для того, чтобы официально объединить эту компанию с Atari. Частью сделки стало то, что Кинан стал новым президентом Atari. Прибыль от танк, поправившая балансовый Отчет компании и слияние двух дистрибьютерских сетей вознесли Atari на недосягаемую для многих игроков на этом рынке высоту. К тому же это здорово понизило затраты, избавив от расходов на поддержание липового конкурента. Время было выбрано как нельзя более удачно, поскольку Atari собиралась выйти на рынок потребительской электроники с версией PONC для дома. Идею перенести PONC в дома людей высказал инженер Atari Гаральд Ли. С учетом исходного вдохновителя PONC игры Magnavox Odyssey, идея сделать домашнюю версию PONC выглядела очевидной. Но Ли полагал, что Atari может обойти Odyssey, путем использования интегральных схем. Небольшая сноска. Интегральные схемы, изобретенные в конце 50-х годов, еще их называют микрочипами, позволяли уместить отдельные компоненты, использовавшиеся в электронных схемах, в одном кремниево блин, кремниевом чипе. В результате произошел мощный прорыв в электронике. Интегральные схемы были не только намного меньше, но и более доступны для массового производства. Чипы можно было просто массово печатать. И они требовали меньше электричества и были более надежными. Итак, продолжаем. Консоль Одиссей разрабатывалась в конце 60-х годов когда интегральные схемы были слишком дороги для того, чтобы их можно было использовать в потребительских товарах. К началу 70-х они все еще оставались предельно дорогими, но достаточно дешевыми для использования их в игровых автоматах типа PONK. Однако Ли верил, что в скором времени стоимость интегральных схем упадет настолько, что сделает возможным создание консоли PONK, которую можно подключать к домашним телевизорам. Создатель Punk, L. Elkorn согласился с доводами Ли, и они вместе попросили Бушнелла профинансировать проект. Буштел, Бушнел отнесся к их идее скептически. Технология была дорогой, платы с интегральными схемами стоили почти 200 долларов, и было предельно ясно, что из этого никогда не выйдет пропотребительский продукт. Несмотря на сомнения Бушного, оба инженера стояли на своем и утверждали, что план может сработать. И, чтобы доказать это, они с помощью инженера Atari, Боба Брауна, принялись за работу над прототипом. «По сути, никто не верил в этот проект», — рассказывал Бушнова. «Пока мы не были уверены в том, что сможем реализовать этот проект, мы вкладывали в него совсем небольшие деньги». Практически безо всякого финансирования, Трио провело большую часть 1974 года за разработкой прототипа домашней консоли Pong, которая могла бы продаваться по приемлемой цене. К концу 1974 года стало ясно, что идея Ли может сработать, и самым вдохновляющим аспектом было то, что игра умещалась на одной единственной интегральной схеме. Это был настоящий прорыв, который существенно уменьшал издержки производства. Atari хотела производить консоли Pong самостоятельно, но это требовало внушительных инвестиций. Для запуска усовершенствованной сборочной линии, способной производить консоли в количествах необходимых для рынка потребительских товаров. Получение дополнительного финансирования выглядело затруднительным до тех пор, пока Atari не разобралась со своими финансами, объединившись с Key Games. Это помогло компании привлечь дополнительные 20 миллионов долларов от технологического инвестора Дона Валентайна, основательного венчурного фонда Sequoia Capital. К началу 1975 года Atari была готова начать рекламировать свою машину представителям розничных сетей. Но ритейлерам не нужен был мини-понг от Atari за 99,95 долларов. Мы представили первый понг на ярмарке игрушек и не продали ничего. Рассказывал Бушнелл, в магазинах игрушек на то время самый дорогой продукт шел по цене 29 долларов. Поэтому данный канал распространения для нас был закрыт. Отвергнутая магазинами игрушек, Атари обратилась к магазинам, где продавались телевизоры и стереосистемы. Но и здесь столкнулась с полным отсутствием интереса. Но поскольку зависимость от розничных продавцов лишь возрастала, Atari решила отгрузить свою домашнюю видеоигру ⁇ Сети универмагов э -э Серс -э Ройебак ⁇ крупнейшему розничному продавцу США на то время. В Серс мы обратились так, словно это было наше последнее прибежище, рассказывал Бушнал. Все кончилось тем, что покупателем продуктов в Atari выступил департамент компании, отвечавший за спортивные товары. Отделы спортивных товаров сердце на Рождество превращались в отделы по продаже пин-понга или даже бильярдных столов. И оказалось, что за год до этого с успехом были распроданы домашние пинболы, рассказывает Бушнин. Закупщик тогда сказал, что пинболы стоят в барах. Автоматы Spunk стоят в барах, значит это будет хорошей вещью для домашнего отдыха. Это был долгожданный и жизненно необходимый прорыв для Atari. Sears заключила с Atari эксклюзивную сделку и поставила консоль на продажу в 900 своих магазинах, мощно вложившись в рекламу на Рождество. 1975 года. В обмен Atari должна была производить игру под названием Sears Tele Pong и соглашалась не выпускать консоль под брендом Atari до наступления нового года. В то Рождество 150 тысяч консолей консолей Sears Tele Pong были попросту сметены с полок магазинов. Поскольку клиенты сходили с ума от одной только мысли играть в понк у себя дома. И хотя на тот момент Odyssey уже давала потребителям возможность поиграть в видеоигры у себя дома, появление консоли от Atari стало тем моментом, когда миллионы людей осознали, что видеоигры можно играть не только в барах и залах игровых автоматов, но и на телевизоре у себя дома. Впервые люди в состоянии поспорить с телевизором и заставить его сделать то, что им хочется, сказал тогда Бушнелл в интервью газете Wilmington Morning Star. Консоль дает вам чувство контроля, которого не было прежде, ведь до этого все, что вы могли делать, это просто сидеть и смотреть телеканалы. Консоль запустила вторую волну популярности Pong, которая превратила Atari, еще год назад находившуюся на грани банкротства, в имя, известное каждой семье. Как и в случае с игровыми автоматами Pong, за Atari последовало громадное количество имитаторов, надеявшихся заработать на играх для телевизоров. Конкурентам Atari помогло появление микрочипа ANAY, -A 38500 компании General Instruments. Чип AY38500 делал почти те же самые вещи, что машина Atari, но General Instruments свой чип разработала самостоятельно, рассказывал Ральф Байер, создатель консоли Odyssey. Этот чип сделали два парня из шотландского города Гленродс. Потом парень из General Instruments на Лонг-Айнленде, Нью-Йорк, как-то про это прознал. И попросил парней приехать и взять с собой демонстрационный образец. Этот чип и последовавшие за ним чипы от конкурентов позволили любой компании производить Pong для дома. При этом не утруждая себя разработкой интегральной схемы с нуля. Главное для них было получать чипы в необходимом количестве. Бум на домашнюю версию Pong застал производителей чипов врасплох, и они не могли производить их в достаточном количестве, чтобы удовлетворить спрос. Такие компании, как производители игрушек Coleco и Magnavox, первыми заказавшие чипы, получали их вовремя. А вот компании, обратившиеся позднее, такой преференции, преференции не имели, и поэтому не успевали отправить свои консоли на полки магазинов к Рождеству 1976 года, когда популярность домашней версии Pong достигла максимума. Несмотря на проблемы с поставкой микрочипов, миллионы людей купили себе Pong для дома. К Рождеству 1977 года в продаже во всем мире находилась... Более 60 версий консолей Pong. И примерно 13 миллионов консолей было продано в одних лишь США. Но применение микрочипов в видеоиграх на <coughs> этом не закончилось. К концу 70-х годов появился новый вид микрочипа. Микропротессор. Изменивший не просто видеоигровой бизнес, но саму природу того, как и во что люди играли. И тут сноска. Микропроцессор представлял собой чип интегральной схемы, которая исполняет вычислительные функции на одном кремниевом чипе. В отличие от обычных интегральных схем, он может быть запрограммирован для выполнения различных функций, не требуя, не требуя при этом внесения изменений в саму схему. Ну на сегодня все. Глава 3 э, кончилась. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.